Здравствуйте дорогие партнеры, сегодня на связи с вами администратор фонда взаимопомощи World Money Денис и сегодня мы проведем вебинар, посвященный нашему новому обновлению. Итак, сейчас включу включу демонстрацию экрана и вы увидите, что же все-таки у нас за обновление ждет нас. Итак, поехали. Я включил демонстрацию экрана. Демонстрация экрана видна. Да, да, да. Да, видно. Так, отлично. Итак, смотрите, мы недавно запустили автопрограмму, авто, называется она Автоэнерджи. И многие не или э, большой вход для них именно на эту, э, на эту автопрограмму или не знает по какой стратегии двигаться именно в этой автопрограмме. И мы решили создать э, автопрограмму Мини для того, чтобы э, люди могли переходить э, в автопрограмму, ну а также и зарабатывать денежные средства. Итак, автопрограмма Energy Mini э, со входом всего лишь 500 рублей Представляете, вход всего лишь 500 рублей, и где вы можете перейти на, на программу «Автоэнерджи» и заработать себе автомобиль, ну а также за заработать и на этой площадке, на этой программе, соответственно, денежные средства, даже неплохие денежные средства. Итак, маркетинг, он схож с маркетингом автопрограммы «Автоэнерджи», именно стоимостью 30 тысяч. он один в один только вход э, разный. Там было 30 тысяч, здесь всего лишь 500 рублей. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы каждый человек выбрал для себя ту или иную стратегию именно развития э, автопрограммы. Именно стоимостью 30 тысяч рублей. И попробовал на автоэнерджи мини, как она работает. Соответственно, с меньшим, э, с меньшим входом. Вы, каждый для себя выбирает определенную стратегию. Итак, вход 500 рублей. Вход 500 рублей с первого человека у вас получается реинвест за спонсором, со второго и с третьего человека у вас идет накопление для перехода в стол номер два. Во втором столе 700, с первого человека 750 рублей идет вам на вывод. И также на вывод идет 250 рублей вашему спонсору. Со второго и третьего человека у вас по 1000 идет для перехода в третий стол. Здесь третий стол накопительный. две 2, 2 накапливаются. И также переходите вы из третьего в четвертый стол. В четвертом столе стоимость четвертого стола 6000 рублей. Здесь, когда первый человек к вам приходит, у вас получается 3000 рублей на вывод. 1000 рублей также на вывод вашему спонсору и за 2000 идет реинвест э, за спонсором в стол номер 3. Также со второго и третьего человека идет накопление и за 12000 покупает стол номер 5. И в, третьем, в пятом столе он зарплатный. И так вы получаете в пятом столе 12000 рублей с первого, со второго тысяч рублей и с третьего партнера, ре, реинвеста или вашего клона, также могут быть и клоны здесь, и реинвесты, вы также получаете 12 тысяч рублей. Итого за один круг вы получаете 39 750 рублей. То есть о чем это говорит? За 30 тысяч рублей вы можете войти спокойно в автопрограмму Автоэнерджи Energy со входом 30 тысяч рублей, но вы вошли всего лишь за 500 рублей. Представляете, да? За 500 рублей вошли, соответственно, вы перешли за 30 тысяч в программу автоэнерджи, в автопрограмму, и 9750 рублей вы вывели. Вы поставили на вывод. Или, соответственно, раскидали внутренне. Тоже может быть такая ситуация. Понимаете? Вот, с 500 рублей вы можете войти и заработать себе на автомобиль а также здесь крутиться, зарабатывать, зарабатывать. Почему именно крутиться, зарабатывать? Потому что у вас здесь будут постоянные реинвесты, у вас здесь будут постоянные клоны, и у вас здесь будут э, также реинвест, реинвесты в первом и в третьем столе, да, которые также, также идут за вами цепочкой и также выходят на те же выплаты, также будут клоны. Вы также можете покупать клоны, также можете входить не только на 500 рублей. Здесь мы привязки никакой не делали именно к первому, к первому столу. Почему именно не делали к первому столу? Потому что нам это не надо. Мы делаем произвольную форму. То есть, какую произвольную форму? Человек может войти как на 500 рублей, так может войти и на первый, и на второй стол за 1500. Сразу же, на первый и на второй стол за 1500 рублей. Он может войти на три стола сразу, то есть за 3500. То есть первый, второй, третий стол, он может сразу на 6000 войти, он может сразу на 2000 войти, на третий. То есть здесь э, привязки мы не делали именно к определенным каким-то каким столам, что их нужно обязательно активировать. Нет, не надо их обязательно активировать, вы можете начать с любого стола, с которого вы пожелаете. Вообще абсолютно с любого стола. И можете неограниченное количество клонов покупать на том или ином столе. Здесь привязки как таковой нету Но э, хочу вас предупредить, э, чтобы вы разработали именно для себя и для, э, если у вас есть команда, определенную стратегию. Почему? Потому что также здесь есть обгоны. Следите за, э, следите за этими обгонами. Если вы вошли, например, на 500 рублей, а у вас пар, ваш партнер вошел на 1000 рублей, соответственно, вы будете получать э, реферальное именно на вывод спонсору вот эти 250 рублей, но он не будет уже в вашей структуре, он будет у вышестоящего спонсора. Будьте внимательны. Если, соответственно, действуйте, э, действуйте, как говорится, на опережение. Да? Если вы э, заходите на 500 рублей, и у вас э, за 1000 стол не приобретен, а ваш партнер... Ваше, э, будет заходить на 1000 рублей, соответственно, лучше вам купить, приобрести э, и первый, и второй стол одновременно. Понимаете, если, если вы первый не хотите, то можете сразу начать со второго стола. То есть здесь привязки никакой мы не делали. Здесь, соответственно, э, 250 рублей на вывод спонсору, здесь 1000 рублей на вывод спонсору. Соответственно, э, чем больше у вас лично приглашенных партнеров тем больше у вас э, будет реферальных отчислений. И не важно в какой глубине они находятся, без разницы, это ваш лично приглашенный, он может быть и в десятой линии, и в восьмой, и в седьмой, там, и там в четвертый, в третьей. это это все без разницы. Э, главное, чтобы это был вашим личником. Если это, соответственно, ваш личник, то э, вы вы э, делаете, вы делаете, соответственно, вы соответственно э, де, делаете э, именно рефералку самому себе. Он закрывается, вы получаете. У него реинвест закрывается также следом, вы получаете. У него здесь реинвест также закрывается с третьего стола, выходит в четвертый, вы получаете. И постоянно вы будете получать с его реинвестов закрытие его реинвестов. Вот как только человек к нему пришел, к вашему личнику, вы уже получаете. Он получает и вы получаете. Понимаете, точно так же и в четвертом столе. Как только человек э, пришел, и вы получаете и он получает. И то есть и вы в шоколаде, и, и, и он в шоколаде. Понимаете, и то есть чем больше лично приглашенных, тем соответственно больше доход у вас по э, спонсорской привязке. То есть это очень круто и классно. Мы, честно сказать, первый раз такой маркетинг придумали именно по реферальным отчислениям, ну, помимо по по Payday там э, каждые две недели подтверждение, подтверждение активности и покупка клона. Здесь нету никакой активности, подтверждения активности, нету, нету соответственно, добровольно-принудительной покупки клона. Здесь все делается э, так, как вы захотите. Захотели со второго стола э, начать, захотели, пожалуйста. Захотели с третьего, пожалуйста. Захотели зайти со второго и третьего на 3000 рублей, пожалуйста. Захотели активировать первый и третий, пожалуйста. Никто не запрещает на 2500 рублей. Первый, ну, первый, четвертый, пожалуйста. Можно без первого сразу четвертым. Без первого второй. Без первого третий. То есть на ваш выбор. Можно сразу в пятый зайти на 12 тысяч, но э, точно так же, это, вы сами понимаете, для кого-то это большая сумма. И поэтому мы решили создать э, аналог автопрограммы AutoEnergy, только с меньшим входом, чтобы вы э, попробовали, вкусили, как работает эта сама автопрограмма, потому что вход реально дорогой. Ну, вы сами понимаете, 30 тысяч, да, не у каждого есть эти 30 тысяч. Это уже по какой стратегии двигаться и как развиваться. В принципе, на этом, на этом не все. По маркетингу рассказал. Дальше смотрите. Что касается минокабинета, в кабинете... Данная площадка появится в ближайшее время. Она будет в самом верху после финансов, автоэнерджи мини. Так она и будет называться, соответственно, она будет похожа на автоэнерджи, на площадку автоэнерджи. Дальше смотрите, точно так же, все точно так же, как и в площадке автоэнерджи, все это будет, все это будет видно. Вы сами это все прекрасно увидите. Дальше, что что еще, что еще? да с сегодняшнего дня мы объявляем предстарт данной площадки. Это 21 марта 2021 года. Старт, старт площадки мы не делали, очень большой. Старт площадки состоится 25 марта 2021 года в 19.00 по Москве. Так что у вас есть 4, 4 дня, чтобы оповестить многих, многих лидеров, партнеров, соответственно, знакомых там родственников что отключаем что мы запускаем именно программу автоэнерджи мини итак сейчас вопросы какие вопросы есть у кого вопросы вопросы не стесняемся задаем тишина